Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Все любят котлеты. Все умеют делать котлеты. А вариантов величайшее множество. Я готовлю крайне редко, потому что в семье у нас их любят очень сильно. И даже пару килограммов улетает э, бесследно совершенно за час-два за два максимум. Но сегодня я хочу таки заморочиться. Причем готовить буду э, их разновидность, которую в Украине называют гречанки. То есть котлеты из фарша, в которой просто добавлена гречневая крупа. Это очень вкусно. А если их еще и томить в соусе после обжаривания, то просто умопомрачительно вкусно. Приступим. Гречку я творил еще вчера, она у меня в холодильнике хранилась. Фарш, смесь говядины, нежирной свинины и свиного сала. Я займусь нарезкой лука. Его понадобится много. Он и для соуса нужен, и для фарша. Причем важный момент. Конечно же, в фарш можно отправлять только сырой лук, но гораздо вкуснее, если часть лука предварительно подрумянить. Это придаст дополнительную яркость гречаникам. Кроме того, для соуса нужна будет еще и морковь. Ее тоже надо обжарить. В фарш отправляется сырой лук, чеснок, гречка, яйцо, соль, перец, петрушка сухая. и обжаренный лук. Вот так достаточно, остальное вместе с морковью дожарю. А фарш надо тщательно замесить, до равномерного распределения всего. Можно формовать гречаники. Лучше это делать мокрыми руками. Для быстроты я сначала их леплю, а когда уже все слепил, тогда уже панирую в муке. Лук с морковью уже в отличном состоянии, надо добавить муки, перемешать. И можно сюда отправлять протертые консервированные томаты. Сейчас на сильном огне при помешивании обжариваю немного, чтобы вкус сырых томатов ушел. Важный момент. Все томаты разные. Какие-то более кислые, какие-то более сладкие. Посолить надо. Пробуйте соус. Если очень кислый, и сладость с лукой и морковью с кислотой не справилась, добавьте сахара. И теперь окончательная доводка. Сметана, горчица и перец. И перемешать. Отлично. Соус готов. Таймить котлеты, буду в чугунном казане, но сначала их надо подрумянить, до готовности не довожу, конечно. Можно было бы, конечно, их и под грилем в духовке минут 20 поддержать, но по сегодняшней жаре лишний раз духовку включать не хочется. Несколько минут на одной стороне, несколько на другой и в соус томится. Минут 20-25 в соусе и гречаники готовы. Я пока картофельный пюре приготовлю. За кадром, конечно, чтобы ваше время не тратить. Очень нежные, очень сочные котлеты, очень классные, вкус гречки и обалденнейший соус, прекрасно. Ну и пюрешка, классическое сочетание, простое, но очень классное, очень вкусное блюдо. Единственный его недостаток, что сколько бы вы ни изготовили, съедите моментально. Поэтому нужно, наверное, обзавестись цепью и мощным замком на кухне, чтобы цепью обматывать холодильник и вешать замок. Мощный. Может, это вам поможет. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.